Погнали, друзья! Псина, ой, точнее не Псина, а Псида. Ну что ж, пришло время и, братишки, Скрэчу посмотреть на совершенно новую экшен шку которая вышла совсем недавно под названием The Outer Wars, друзья, да. А, по заявлению разработчиков, главным героем является колонист, который прибывает на новую планету. А, экспедиция колониста пошла не совсем по плану, и человек находится во сне более 10 лет. Когда главный герой пробудется, он поймет, что в колонне Настоящий хаос, повсюду бесчистуют различные фракции, сообщается о зловещих корпорациях, которые стремятся к мировому господству. Вот в общем-то в этой самой заднице и будет пребывать наш главный герой. Ну и давайте начнем а, совершенно новенькую игрушечку. Но перед стартом, ребятки, игры попрошу, пожалуйста, поставьте свои лайкосики чудесные. И поддержите братишку Скретча и его канал в дальнейшем развитии. Я, ребятки, надеюсь на вас, надеюсь, вы не подведете, а я, соответственно, не подведу вас. Погнали, ребятки, новая игра. Да, я немножко поиграл, но специально для вас мы начинаем новую игру. Я, конечно же, начну а, с какого-нибудь какого нормального уровня сложности, а, чтобы а, мне... Не было слишком а, сложно а, Показывать суб субтитры в заставках Да, давайте тоже это включим Кстати, ребятки, игрушечка уже на русском И мы все сейчас Сами увидим Давайте, ребятки, загрузочка И продолжаем, точнее, начинаем играть В The Outer Worlds Погнали! Зачем оставаться на земле, когда звезды сулят несметные богатства? Приезжайте в Алкион, единственную колонию на краю вселенной, где за порядком следят корпорации Путешествие займет не более 10 лет Уже совсем скоро вы наконец-то станете хозяином собственной судьбы И попадете в этот удивительный мир, в колонию Алкион Совершенно секретно 10.23.23.20 коллеги корпорации Алкион Холдинг Решение оставить надежду, надежду на границе колонии Тревога, вторжение. В охраняемую зону рядом с надеждой неопознанный корабль врывается. Что это за корабль-то такой? Так, так, так. Какой-то дядька прилетел. Походу, да? Что-то у него не работает, да, у этого дядьки? Заработало. Кто это? За дядечка такой-то, а. Фине... Финес Вернон Уэллс. Статус беглец. Какой-то безумный чокнутый доктор. Да, похож, по крайней мере, по типажу по своему на безумного чокнутого доктора. Сотни тысяч колонистов а, навсегда брошены дрейфовать в этом космосе. Просто чтобы не портить статистику, коллеги, возмутительно. Итак. Я так понимаю, что какого-то из колонистов нам сейчас дадут выбрать, да, и я буду за него играть. Ну что ж, а в начале игры нам по показывают, значит, а, дают возможность создать своего персонажа, как в любых ролевочках, да, это принято. Кстати, ребятки, игру разрабатывала а, компания Obsidian. Да, ребят, те самые Obsidian, которые разрабатывали серию Fallout, Neverwinter Nights и прочие прикольные RPG-шечки. Кстати, ребят, о Fallout, а, как говорят сами разработчики, данная игрушечка как раз-таки будет похожа немножко на вселенную Fallout, друзья. Поэтому, кто, ребятки, знаком с этой стихией, я думаю, точно будет удивлен. Так, ну что ж, давайте прокачаемся, что нам бы добавить. Ну и нам здесь, значит, предоставляют распределить 6 очков талантов, да, показателей... так называемых и давайте же сейчас их по быстренькому распределим наверное я значит вгоню в интеллекта в привлекательность и в ловкость очень высокая ловкость и ну давайте прокачаем тогда уж я не знаю интеллекта чтобы у нас было побольше все очки распределены а нажмем на цифру е e, на буковку точнее и далее нам дают распределить доступные навыки в количестве двух штук. Ближний бой и дальний бой. Я, наверное, разовью дальний бой, да, и... Так-так-так. Технология, лидерство, незаметность. Ну и общение, наверное, тоже разовьем, чтобы у нам было проще общаться с местными аборигенами, да. Но я не знаю, с кем мы там будем дальше, ребятки. Идем, смотрим, что нам там дальше предоставляет. Квалификацию можно также выбрать. Техник по подаче напитков... Бюрократ нулевого ранга, младший кассир с правым... Самостоятельной работы Короче, много много всяких квалификаций Фермер даже есть открытый грунт Бонус квалификации Так, Чтобы сделать-то такого, я даже не знаю Так, техника подачи напитков Длительность действия напитка плюс 3 Давайте выберем просто техника для подачи напитков И же, ребятки, можете выбрать все, что угодно Так, жмем дальше И нам предлагают теперь уже конкретно настроить нашего персонажа То есть пол женщина-мужчина. Да, давайте выберем такого мужичка. Хотя, ладно... Я обычно при первом, значит, при первом обзоре, да, на игру делаю обычно персонажа женщины, да, и начинаю. Короче, кастомизировать мы не будем, это слишком долго, да, то есть это слишком муторно, ребятки. Но я просто покажу, что здесь можно выбирать и настраивать внешность вашего персонажа. То есть несколько вариаций выбора головы, да, то есть можно вот так вот поклацать. Давайте вот такую вот женщину оставим. Цвет кожи, да, можно менять. Все, что вам захочется. Посветлее, потемнее, цвет глаз. Можно выбрать, давайте выберем какой-нибудь вот такой вот, да, леденящий, холодящий взгляд. В общем, ребятки, по усмотрению волосы. Также можно выбрать разновидность причесок здесь есть и так далее. Вот, ребятки, давайте выберем какую-нибудь брутальную женщину. Воительницу, которая будет наваливать всех подряд. ну, скажем, вот так. чем-то похоже на персонажа из фильма. быстренько сейчас кастомизируем от балды, грубо говоря. а вы можете настроить по своему усмотрению грим и все дела, все это можно настроить. так по умолчанию, случайным образом. кстати, ребят, можно настроить случайным образом. давайте попробуем. вы уверены? ладно, не будем случайным образом. но здесь, ребятки, есть возможность сделать случайного персонажа, да? ну все, в общем, готово. идем дальше. А, как вас зовут? А Ну, естественно, как же меня еще могут звать-то? Как обычно, как обычно, меня зовут... А... Как обычно, ребятки Я думаю, кто знаком, ребятки, с моим творчеством, да На ютубе И все знают, как меня зовут А Братишка, скретчу не перепутаешь Скретчу сказал Интересно Так, братишку, скретчу не перепутаешь а, ни с каким другим никнеймом Так, ну что же, значит, Enter принять а Принимаем нашего персонажа Е дальше Подтверждаем И, я так понимаю, мы готовы к высадке Погнали, друзья Что же нас ждет дальше-то? Как обычно, какая-то проблема, походу, да? Профессор, ты что там наделал, а? ты ты что там, праздник, какие праздник? кнопочки нажимал? Я тебе, не, я тебе не говорил на эти кнопочки нажимать, а он все-таки нажимал, гад такой. В итоге какая-то, смотрю, проблема, да, быстро он нас грузит, а хотя... Так, что за проблема у него? Его, похоже, спалили, да, я так понимаю? Штурма... Штурмовик штурмовик атакует этого профессора что-то ему подрывает начать скачок как же ты с пробитым двигателем ты скаканешь в итоге скаканул наш безумный профессор ему видимо по барабану что у него движок барахлит ну взял и скаканул терра 2 орбитальная лабора лаборатория система какая-то там в общем ребятки все вот эти субтитры можете почитать на, потом на паузе бортовой компьютер. Целостность корпуса упала до 25, уровень энергии упал до 90 и так далее. В общем, мы потерпели небольшое крушение. А, у нас неполадки и теперь мы с этим чокнутым профессором не знаем, что делать, да? То есть он тут вроде что-то ковыряется, что-то настраивает там, да? Давайте посмотрим. А, вот и ты. Хочется узнать, что, проис... что происходит. Да, не так ли? Боюсь, у меня плохие новости. Ваш корабль необъяснимым образом выбросил за пределы зоны скачка, поэтому путешествие продолжается на субсветовой скорости. А что вы а за одной и остальные колонисты надежды пребываете в анабиозе уже почти 70 лет или около того, охренеть. Обычно разморозка после 100 длительной гибернации приводит к ужасающему результату, называемому массовый разрыв клеток, но я бы называл это разжижением. О да, можете не волноваться, я закачал в ваше тело специальный раствор собственного изготовления, который не даст вам умереть ужасной смертью и по возможности сохранить вам жизнь, в чем мы, надеюсь, скоро убедимся. Вот чокнутый гад-то такой, а! Чем-то меня накачал. К сожалению, последние реагенты были потрачены на ваше спасение. Знаю, я много от вас прошу, но вы должны помочь мне добыть еще, иначе нам не удастся спасти остальных. Офкорс, чувак, офкорс, я понял тебя. Давай уже ближе к делу. Я бы сделал это сам, конечно же, но коллегия назначила за мою голову награду. А, а мой корабль выведен из строя, но я уже нанял одного контрабандиста, чтобы помочь вам. Он скоро... Ага, похоже, мы на месте. Удачи, ты не договорил, чувак. Ты не договорил, последнее слово. Ты ее не будешь, что ли, договорить? Чего у тебя вещь ничего не работает? Короче, ребятки, у него никогда с первого раза ничего не срабатывает. Ему приходится делать все по несколько раз. Вот реально, ты псих отправил меня куда-то непонятно. Даже не дал мне толком а, вникнуть, что происходит. В общем, мы прилетели, видимо, к какой-то планете. И меня катапультировали туда, на нее. А, подсказочки нам дают, да? Во время загрузок можно почитать подсказочки, чтобы совсем, ребятки, не заснуть от скуки. Так, ну что у нас дальше происходит? А, ага, идет так, на чем мы там? Да, контрабодист, его зовут Хаторн, и он должен ждать тебя на посадочной площадке, как он мне сообщает. Все-таки договорил, но молодец. Он будет твоим, так сказать, шофером. Шофёром, не переживай мы, мы мне говорили, что он профессионал Легкой стрелок, уникальный корабль Все дела, уверен, он тебе понравится Я прикрепил к твоему костюму простенький, простенький Беспроводной монитор, чтобы следить за твоими успехами Выйдем на связь, как только ты приземлишься Удачи, я, все колонисты на тебя рассчитывают Какой же, черт, возьми, я важный персонаж, судя по его словам Ну, да ладно Короче, ребятки, высаживаемся мы на планету на неведомую планету, прошу заметить. И что, что же нас там ждет-то? Опачки. В окно иллюминатора я вижу уже свет. Так, значит, выходим мы из своей капсулы и что-то у нас... Ага, сработало. Вот видите, мы же не тот профессор. У нас все сразу с первого раза срабатывает. И что же мы, ребятки, видим? Ох ты ж! Вот эта красота. А, Хатор должен быть где-то поблизости. Что за закон меня... Что за... закон меня побери, это он же, Вот идиот, я велел ему установить маячок, отойти, а не стоять с ним в руках, как олень. Что-то он там ругается. Ну да ладно, не пропадать же кораблю. Так, ребят, вы, в общем, высадились мы на планету, который не возражал бы, если бы ты взяла его корабль. Лучше ты. А, но не то, но чтобы я ему доверял, он вполне мог соблазниться наградой. Нехорошо, конечно, вышло с этой посадкой жуткая смерть. Так, в общем, ребятки, мы высадились на планете. Это наш разбитый посадочный челночок. А, в общем, какие-то здесь одуванчики, я смотрю, растут, переростки, да, гигантских размеров, да-да-да, и так далее, какие-то обломки, куски. В общем, ребятки, мы начали играть в эту интересную экшн шечку под названием Outer Worlds, друзья, да, The Outer Worlds. А что вы думаете по этому поводу, пишите, пожалуйста, в комментариях, а братишка Scratch обязательно прочитает. Ну, а мы начинаем наше увлекательное путешествие. Как всегда и как обычно, я, ребятки, сообщу, что компьютер у меня не слишком э, производительный, поэтому э, в некоторых случаях могут наблюдаться глюки, но, уверяю вас, это нормальная ситуация. Я думаю, в ближайшем будущем братишка Scratch исправит эту проблему и все будет нормально. Так, значит, какие-то обломки здесь валяются, какое-то пока что линейное прохождение, да... Что меня не очень-то уст... Какие-то букашки бегают везде, вы видели, да? Это что там за букашка такая пробежала? Еще одна букашка, да, так. А, левый контрол, это у нас для приседания. Да-да-да, спасибо, а то я уж совсем забыл, как у нас в экшн-рпгшечках управление это работает. Странные деревья, как будто с перьями с какими-то, да? Деревья из перьев. Так, давайте. Здесь нам надо проползти, присели и проползли, так, что-то там вдалеке такое. Какой-то обломок от какого-то корабля, похоже, космического. Так, здесь что у нас? Опять эти деревья. Лефт, а, shift, бежать. То есть, да, отлично. Спасибо за подсказочку, а то бы я так и плелся, наверное, 3 часа. Что-то я заблудился уже в этих э, трех кустах. Продвигаемся дальше. То мы наблюдаем, значит, а... Наблюдаем красивейшую природу. Пригнувшись, можно перейти, перейти в режим скрытности и избежать обнаружения. То есть, если мы пригнемся, то мы уже как бы в скрытном режиме находимся, я так понимаю, да? Отлично. Что это такое? Кому-то я вижу не повезло. Чувак, ты почему без ног? И что там за странные звуки такие, а? У нас справа. Так, значит, мы, наводя на этого персонажа, видим, так, чтобы скрыться от врага, используйте высокую траву. Камни разнообразные укрытия. Так вы можете обойти врагов или подкрасться к ним, чтобы неожиданно начать бой. А, ну все понятно, сейчас мы это испытаем. Так, значит, а, что это такое? Адрено, адрено, это, наверное, какой-нибудь типа адреналин. Так, а в мешке что такое? Спальники, ничего нет. А это что за котел такой стоит здесь? Он здесь что-то жарил? А, тут можно от костра жариться? Да, друзья, можно от, ко от костра легонечко поджариться, вот так вот, да? Так, ну ладно, давайте нам предлагают сюда сейчас пойти. В высокой траве скрыться, давайте попробуем. Так, когда у нас режим скрытности, у нас по бокам появляются затененные вот такие уголки, ребятки, вы можете сейчас наблюдать. Так, и что же мы здесь скрываемся? От кого? Там какие-то петухи, я так понимаю, да? А пугливая а псида, ну, вот это название. Так, индикатор внимания на головы противника указывает степень его осведомленности, а вас ничего не замечает подозрителен и проверяет или встревожен, то есть такие вот а вещи. Сейчас пока что треугольнички серые, значит ничего такого плохого, да? Давайте смотрим, ребятки. Так, ага, вижу, что как будто что-то замечает, так, заметил, походу, что-то, да, в той стороне и насторожился. Пугливая псина, ой, точнее, не псина, а псида. Так, еще раз. Опять заметил, да? Ну мы-то уже ведь, мы-то головы вроде не показываем, да? Вот пугливая псина. Ну ладно, идем дальше. Ой, черт, не псина, а псида. А, да ладненько, бог с ними, с этими курочками, петушками ли. Идем дальше, друзья. Так, мы теперь спрыгнули в какую-то канаву. И теперь дорожка идет через эту канавку. Так, грибочки. Не, что это за глюки такие у меня? Ой, как голова болит. Что это такое? Так, полегче. Ты столько времени провела в заморозке, что помехи непредвиденные побочные эффекты. Да, я уже увидел, что что-то непредвиденное у меня в голове творится. Так, идем дальше, друзья. Эти букашки так и сопровождают меня постоянно. Что-то как-то высоковато, мне кажется, нет? Может быть, надо перепрыгнуть на ту сторону? Или как? Или здесь какая-то, может, лестница есть, чтобы спуститься? Что-то реально высоко здесь. Ох ты, ё-моё, ногу сломал. Так. Ваше здоровье ухудшилось. Используйте медицинский ингалятор, чтобы вылечить раны. За каждую активацию расходится одна какая-то единица. Ну вот я вижу в левом верхнем углу экрана, рядом с буковкой F, какая-то типа аптечки, да. И скорее всего... Так, вот мы приняли ингалятор, да. У нас здоровье восстановилось и у нас одна аптечка. Минус-минус одна аптечка. Ну да ладно. Так, идем дальше. Так, идем дальше. Что тут у нас по углам? Ничего интересного. Какие-то светящиеся штуки. О! О! Это что? Это то, что я думаю? Это... А это наш сородич, да? На этой планете? Охранник Пелем! Эй, ты, иди сюда! Эй, я тебя сейчас как эйк, ну ты... Слышишь, знаешь, кого зовут на Эй? Я тебе скажу, кого зовут на Эй, ну давай рассказывай. Так, вы уже пробывали? Теперь попробуйте остальное, просто космос. А, закон милосердный, больно-то как? Что с тобой случилось-то? А Медицина 5, не дергайся, я тебя подлатаю. Давайте поможем ему. Похоже, кровь остановилась, знаю, спасибо Да всегда пожалуйста, Но, давай рассказываем Надеюсь, ты не против, если я буду фиксировать эту часть нашего разговора в отчете просто Он в космосе, мне одобряют, когда-то принимает кто-то помощь от посторонних Как ты себя чувствуешь, чувак? Получше, спасибо тебе, а кто мог бы и кровью исчезнуть, или еще что похуже пришлось бы выпрашивать. Пошли мы в патруль, я заметил в холмах лагерь мародеров, думал, я с ними справлюсь, а потом мое оружие случайно выстрелило прямо мне в бочину, как, кто бы мог подумать, что такое возможно. А я еле у остался, заполз сюда и заблокировал выход канистрами. Так, что за мародеры? Безумные, невменяемые, безрабо безработные преступники Какой-то дурень посадил космический корабль Корабль прямо посреди пустоши Отличная приманка для мародеров Видишь канистру выхода? Если сюда притащатся мародеры, я в них одним выстрелом грохну Неплохо, да? Ну да, клево ты придумал, чувачок Так, дальше смотрим, что он нам может предложить Убеждение, у меня есть идея получше Давай сюда свое оружие, я схожу за помощью Да, давайте попробуем так окей Ладно, похоже, с оружием ты обращаться умеешь. У меня есть патроны лишние. Если что, еще в Баку пуля запасная. Вот можешь взять, если... И мою саблю. чуть че Вероятность случайных выстрелов снижена на 30%. Вы уже пробовали лучше. Теперь попробуйте остальное. Просто космос. Почему он говорит просто космос? Что у него это? Коронная фраза, что ли? Есть. На этот раз все как надо. Так, можешь сказать, где мы находимся, чувачок? Ты чего, головой ударилась? Ты в Эмиралд Вейп? Вейп? Вейп. Это поселение какое-то там. Тут далеко до Отера, это то самое красивое место во всей долине, обязательно зайди к нашему поставщику, попробуешь, знаменитель... Зна... попробуешь знаменитого китунца. Так, что же за китунец-то такое? Ты меня заинтриговал прям-таки, да? Я бы, зах... бы хотел, наверное, сходить ваш, значит, к вашему поставщику и попробовать. Так, что-нибудь знаешь о надежде? Надежда? Это такое новое лекарство? Ты на, на тетю Клео работаешь? Ты только не обижайся, но мое, но мне запрещено общаться с сотрудниками Клео. Это политика компании. Ну ладно, ладно. Так, я пойду прекратить разговор. Да, в принципе, мы обо всем расспросили. Нам сразу дали пушечку, да. А, атаковать нам предлагают на левую кнопку мыши, как ни странно. А я-то все думаю, как же здесь атаковать? Так. Какие-то здесь ящики с каким-то снаряжением. Может быть, получится что-нибудь скоммунизить? Нет, друзья, ничего не получается. У нас только одна дорога. Это вот через эти... Так, подождите, а здесь что у нас такое? Это вот через эти бочки, я так понимаю, да? Жух! И нет их. Отлично. Вот так мы прочищаем себе дорогу. Так. Что это было? Помехи? Меня слышишь? Какого... Творится с этой развалюхой. А, Что-то наш там доктор безумный с ума сходит, как я погляжу, да? Итак, ну а мы идем дальше. Вот эти вот, ребятки, а, как же мне эти ящерицы достали. Давайте попробуем свое оружие на них. Оба, работает, черт возьми. С одного выстрела просто мозги у этого мелкого вылетели. Да, кстати, и из них а, шкура шпрысы. Так называются, ребятки, космические крысы. То есть, заметьте, шкура шпрысы. Ладно, забираем шкуру шприца. Кстати, ребятки, помимо всего прочего, здесь у нас ведь есть и инвентарь, нельзя забывать про это. А, нажимаем на буковку И, и у нас небольшие глюки. Так, обучение безопасному обращению с оружием. Управление оружием. Вы можете одновременно выбрать для использования 4 оружия, перетащите их в ячейке в верхней части экрана. На этой странице вы можете осмотреть свое оружие, сравнить его, а, пометить как хлам, или разобрать на детали. Игроки с инженерным навыком а, от на этом экране могут еще и починить оружие. Заботьтесь о своем оружии, и тогда оно позаботится о ваших врагах. Вот такие вот, ребятки, оптимистичные фразочки. Ну что ж, наша ведьмочка, ты готова к дальнейшему путешествию, да? Кого-то она мне напоминает, да? какую то из какого-то ужастика, по-моему, бабу, да? Ну да ладно. Так, вот такое вот нас оружие, кстати, вот так наведя на него, можно посмотреть его характеристики. Урон 20, а размер магазина 9 патронов, специальный эффект кровотечения. Модификации какие-то, наверное, можно поставить А можно осмотреть, да, вот так вот Нажав на правую кнопочку мыши Кстати, детализация ничего такая, да, в этой игрушечке У меня настройки, я не знаю, какие стоят, да, для моего слабого ПК Но детализация тут, тут вот этого всего дела Очень даже на высоком уровне. Да, клево сделано, но посмотрим, ребятки, что это за РПГшечка такая в других каких-то моментах. Так, ну что ж, выходя, значит, наружу, мы что-то замедляемся. Так, мне дают подсказочку. Обнаружены осложнения гибернации. А, тактическое замедление времени из-за осложнений, возникших при вашем пробуждении после длительной гибернации. Ваш мозг иначе воспринимает время. А, нажав кнопку тактического замедления времени, вы можете замедлить все вокруг, а так как у, так у вас будет, возможность. Подумать и дальше принимать необходимые меры В этом режиме вы можете находиться Лишь некоторое время Шкала расходится очень медленно Если стать неподвижно И куда быстрее стоит вам начать двигаться Или атаковать шкала Значит замедление времени постепенно заполняется Сама собой Значит мы нажав на Q наверное да? Да. На Q мы в режим замедления времени Тихо! Что это было? Что это такое? Ох ты е мое! Это же мародер, вандал! Охренеть, как удачно я зашел Мародер-вандал Я так понимаю, можно прям сразу ему тут мозги вышибить, да? Или вот сюда вот, давайте Так, ну что, ты, вот, что то вот, что-то тут мародеров много стало Надо, пора бы уже популяцию-то уменьшить, а? Раз Меньше стало мародеров Что это такое? Опа Замедление времени работает Отлично работает Замедление Давай уже валь отсюда Так, замедление времени сработало И мы с одним парнишкой разобрались Точнее уже с двумя Кто-то там еще был, по-моему, да? Нет Или был? Так, замедление времени, значит, у меня накапливается. А, да. Убивая, значит, мародер мародеров и прочую нечисть, мы можем их облутать и добыть а, все необходимое снаряжение. Картридж с бинтами, легкие боеприпасы, сабля часового. Кстати, ребятки, у меня есть еще эти сабля, да, помимо моего пистолетика. И мне, если что, можно будет ее испробовать. Так, что это такое? Это что, сердце Тони Старка, что ли? И что это такое, а? Смотрите, как очень похоже. Так, взяли, это взяли. Вообще-то очень много, ребят, всякого барахла, с которым надо будет разбираться. Это, я так понимаю, кушание, еще одно сердце то не старка и так далее. Так, взлом компьютеров и вскрытие замков. А навыки взлома и вскрытия замков помогут вам попасть туда, где вам быть нельзя. Маг... Так, чуть-чуть. А, магнички позволяют скрывать замки обходные. Шунты, взламывать компьютерное шифрование Если ваш навык достаточно развит, чтобы справиться с защитой Вы увидите, сколько маг магничек или шунтов понадобится И сколько времени займет работа А Развитие навыка позволит снизить число требующихся, требующихся инструментов И ускорит процесс Я так понимаю, те вот круглые штуки, да, это те самые магничики, да Так, и что мы делаем? Взламываем, да, вот так у нас происходит взлом Просто зажав на буковку «Е» Мы берем телескопический посох Отлично, давайте все-таки посмотрим Как же, ох, ты сколько я всего набрал Ага, вот, ребятки, ячейки, все легко и просто Вот так вот просто перетаскиваем, да И, так, значит, урон 36 А у этого посоха 51, друзья Вы видели, какой у этого посоха урон? Урон, что он еще, кстати, может? Интересная такая у него на балдашнике Надпись какая-то, да Используйте эти элементы управления, чтобы Атаковать или блокировать Ага, на правую кнопку Блок ну, значит, а, ст стандартная, да, то есть такая система, а на левую кнопку мы вот так вот этим набалдажником можем головку-то кому-нибудь подраскроить немножечко. Так, ну что ж, а, что-то тут еще, да, у нас какие-то всякие медикаменты. Это что за холодильник? Открывайся, холодильник. Ладно, не открывается холодильник наш. Так, в общем, да, 1, 2, 3, у нас оружие. 2, ну и на 3 я пока ничего не поставил, можно также хилиться, я так понимаю, легкие боеприпасы, тяжелые боеприпасы и энергетическая дичейка, так, это у нас что, это у нас вооружение, а как перейти в медикаменты, вот ребятки, дальше смотрите, расходуемые предметы, лучшее снаряжение для ваших друзей и семьи. Расходуемые предметы. Здесь вы можете использовать, отправлять в хлам или выбрасывать. Расходуемые предметы. Их можно использовать напрямую, чтобы получать различные усиления. В верхней части экрана показан ваш медицинский ин ингалятор. Он восстанавливает ваше здоровье с помощью адрено. А первая ячейка всегда занята адрено. Улучшайте свой медицинский навык, чтобы открыть в ингаляторе дополнительные ячейки для любых расходуемых предметов. О, так, а не только адрена. А при каждом использовании ингалятора содержимое ячеек смешивается, чтобы получить сложный эффект. А медицинский навык увеличивает длительность этих элементов. Ну, вроде бы что-то у меня подобное есть. Так, ну что ж, мы смотрим здесь, а что у меня есть. Мне пока, наверное, ничего не нужно. Давайте просто глянем на описание. Целительный раствор для инъекции лечения адрена. То есть вот эти штуки расходуются, когда я использую, да. То есть а если мы их уберем... Можно же, да, убрать, наверное, нет? Escape, как осмотреть? А, ну по умолчанию. Ну, я понял, то есть по умолчанию всегда этот шприц стоит. Я так понимаю, если закончится, и при разблокировании вот этих вот модулей можно будет сюда добавлять еще что. Не будет, также у нас здесь есть, ребятки, другие всякие дополнительные ячейки, да, то есть снаряжение, всякие, да, всякая броня, я так понимаю, управление броней, перетащите броню или шлем в ячейку снаряжения, чтобы начать их использовать, также вы можете управлять броней здесь, разбирать, осматривайте, сравнивайте, отмечайте как хлам и выбрасывайте, да, друзья, у нас есть такая вот броня, вот видите, мы можем ее снять а дальше, к сожалению, раздеться нам, мы, нам не позволяют, да, то есть таковые условия и так далее, то есть и вот такая вот у нас бронька с какими-то шлангами, да, непонятными с соплями, с червяками, ли, что, что, ребятки, напоминает, о том и говорю, у нас пока что а, есть а, дневничок, можно посмотреть, да, тут у нас, а, значит, отображается наше текущее задание, чужак в чужой стране, найдите корабль Хо -Торна. вот, мы можем это задание, значит, пометить, наверное, да, Изменить сортировку, выбрать активным Нажав на На левую кнопку мыши, блин, но не нажимается Почему-то завершенный, да, есть и так далее С этим, думаю, разобраться проблем не составит Есть кодекс, да, где мы можем почитать Про всякие Про всякие, значит, интересные вещи То есть пусть это управление Какое-то будет, да, то есть либо Исследование окружающего Мира, в общем, читать, читать Не перечитать, ну а мы, ребятки, попробуем а, что это такое? А мы, ребята, а это, это, ребятки, костер отражается в нашем набалдажнике Ну а мы попробуем пройдем дальше, то есть грибы тут нельзя собирать, да, как в Скайриме, я так понимаю Хотя, может быть, дальше и дадут, ну да ладно, грибы тут не самое важное а ко... Хотя хотелось бы пару грибочков захавать уже Так, так, это я так кричу? Ни хрена себе Так, там что такое? Тихо-тихо, давайте заныкаемся в кустиках Это кто такие вообще? Это тоже мародеры, да? Так, мародеры, сейчас я попробую на вас свой, наба... на вас свой набалдажник, погнали! Привет, мародерчики! Как поживаете? Я нормально, а у вас как дела? Так, набалдажник тебе по вкусу, нет мой? С двух ударов, интересно, нет. Оп! Главное не помереть. Что-то как-то странно. Когда, короче, атакуем, наш, значит, персонаж не двигается. Ладно, придется с пистолетика. Лучше, ребятки, сцельтесь всегда в голову, тогда точно будет... Будет очень-очень круто. Так, что-то нас вырубили, ребятки, на нормальном уровне сложности. Мы сливаемся. Ну и, конечно же, конец игры, конечно же, нас не устраивает. Мы продолжаем, друзья. Продолжаем с последней точки сохранения. Итак, значит, а, нас, значит, закинуло вот ненадолго назад. А, этот, значит, мы сундучок открыли. М -м -м, ничего страшного, ребятки. Хочется показать вам все аспекты. Это, конечно же, было все специально. Это вы не думайте, что я такой, значит, лузер и вот так вот просто слился. Нет, ребятки, все неправильно. Мы сейчас покажем, как нужно воевать с, эти, с, с, этой набалда с этим набалдажником. Вот так вот подходишь, включаешь, значит, замедление времени. Берешь вот так вот побольше набалдажничек. Вот так вот вырубаешь, вот так вот, значит, оббегаешь. Хоп, перекатов здесь никаких нету, я так понимаю, да? Ой, он еще не умер, что ли, до сих пор? Да почему не помер до сих пор? Ах ты ж гад-то такой, а! Да, сложновато попасть на моем глючном компьютере. Если бы у меня компьютер был не глючный, я думаю, было бы гораздо проще в этом плане. Да, буквально три удара, ребятки, восемь дырок и... Наши противники все повержены а, в пух и прахта. Идем, да, идем, ребятки, дальше. Как вы видите, при убийстве у нас копится определенное количество опыта. Не забывайте, ребятки, ингалятор использовать, чтобы восстановить свое а, утраченное ХП. Так, ну а мы идем дальше, друзья. Да, а, нас ждут великие открытия, великие дела. Что это за камни такие? Ну, это обычные камни, так, ребятки. на вот туда надо, 128 метров. Давайте все-таки возьмем пистолетик. А я предпочитаю а, орудовать а вообще-то с огнестрельного Оружие мне так всегда больше нравится Так, какой-то корабль, да, у нас здесь стоит Очень похож на корабль, на котором мы прилетели Возможно и нет, а возможно и да Кто такие? Лейтенант Мерсер, эй, давай сюда Что такое? Слушаю вас, товарищ лейтенант Что вы хотели? Что хотели ей говорить. Давайте поговорим с ним. С ней. Лейтенант Мерсер, а, не знаю, откуда ты, незнакомка, но советую вести себя потише. Тут недалеко мародеры, а, чтобы эту гадину язвами обсыпала, садиться в Эмералд Вейп и официально посадоч Что-то там она болтает слишком много. Я бы влепила штраф, на тут куда нибудь плюнь мародеры. Так, что ты, женщина, болтаешь. Давай спросим у нее, что-то такое. Это всего лишь половина посадки. А, стоит э, ли так беспокоиться? А, ты спятила еще как стоит. Как только разберемся с мародерами, я выслежу эту гадину. Ты про кого говоришь-то? Мне просто это надо, двух, двух перевести, ноги немножко размять. Так, давай разомнем, потанцуем прямо здесь со мной. Что-то уж не стесняйся. Убеждение 5. Неужели гвардия просто... просто космоса... А, нравится название. Просто космос, гвардия. Ну, иногда используем убеждение плюс 15, руководство хорошо справляется с анализом экономической эффективности, но учитывая, что в данный что-то там, знаешь что, ты права, пора разобраться с мародерами, найти владельца этого корабля и составить подробный рапорт ламинированный и, сука, в рамочке, да, отлично, ты болтаешь, ну что, погнали, да, я, ребятки, за вами, давайте, пушечное мясо, ребят, готово! Я следом за ними иду потихонечку. Да, так, давайте, где мои гранаты? Есть граната у меня? Нет? Черт, гранат нет. Так, надо перезарядить, да, а то что-то давно не, перезаряд... не перезаряжал. Так, так, так, ну что, чувачки? Ох ты, как они хорошо орудуют, я даже никого не успеваю зацепить. Так, вроде кому-то, кому-то зарядил в голову. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, как ты, как ты лиха, а? А в голову не хочешь? Вот так вот, ух ты, он даже не умер еще. Все, отдыхаем. Так, что это, завалили, что ли, моих подручных? Одного завалили, вижу точно. Так, ты, значит, что? Ты свой, не свой? Рядовой. Рядовой, то, значит, завалили твоего, значит, дружка-то или подружку. Я не знаю, кто он такая. Так, мясо псида. Ага, псида. Это та самая псида, которую мы видели в начале. Так, надо бы обобрать их всех, наверное, да, по-хорошему. Но это если бы я а, играл конкретно, я бы, наверное, так и сделал. Ладно, не будем сильно на этом заморачиваться. Нам, ребятки, нужно к обходу. Давайте подойдем и уже а, завяжем здесь какой-нибудь... Экшончик, кстати, ребят, дырки остаются. Мне интересно было узнать, что-то не стреляет мой пистолетик. дырки остаются? Да, что-то типа дыры, короче, я наблюдаю. Ну что ж, ребятки, заходим. Мне предлагают зайти сюда. Открываем, значит, эту дверку. Отлично. И заходим, смотрим, что у нас внутри этого корабля. Так, с помощью быстрого путешествия вы можете перенестись в уже известное место, открыв карту и выбрав цель. Так, как... а, да, обратите внимание, что на этом судне отсутствуют какие-либо ценности. Ну Да. Да-да-да, первым взглядом так и не скажешь, что здесь какие-то ценности есть. Так, Space Bar, это у нас прыжочек. И смотрим, ребятки, на буковку М нажимаем, видим карту, да, кусочек карты здесь отображен. Мы находимся вот здесь, быстрое перемещение, быстрое путешествие можно сделать. Идем дальше, нам сейчас предлагают что сделать? Нам предлагают зайти сюда и посмотреть, что здесь находится. Так, да, несанкционированное проникновение на космическом корабле считается преступлением. Пожалуйста, садитесь куда-то там. Давайте попробуем, пройдем идентификацию, я так понимаю. Так, приветствую, мародер, я Ада, автоматическая дискретная астролябия этого судна. Обратите внимание, что я уполномочен применить жесткие меры против нежелающих посетителей, нежелательных. Пожалуйста, верните незаконно присвоенное оборудование и организационно покиньте судно. Отказ, увлечет за собой вашу немедленную ликвидацию. Какая ты злая Ада. Так. И что ты сделаешь? Самоуничтожишься? Запущен протокол аварийного выброса. Разблокировка шлюзов. Да, катапультирование. Лист на борту осталось 5, 4, 3, 2, 1. Ну и что она? Взорвет корабль, что ли, или что? 3, 2, 1. У тебя не работает система-то. Ты ведь понимаешь, что мы на земле, да? Вы еще здесь? Протоколы ввода в заблуждение не сработали. Запуская программу... Выражение разочарования, <laughs> как меняется ее мимика. Так, мне нужно поднять этот корабль в воздух. Я могу принимать приказы только от капитана Алекса Хоторна. Хоторна ли? Так, понятно, все. Хаторн должен был встретить меня при посадке. Исходя из вашего тона, я сделаю вывод, что капитану Хоторну не удалось встретиться с вами а в условленном месте. А, вероятно, Хоторн мертв, мне жаль. Так, ложь. Его били. Ага, он вошел в контакт с моей спасательной капсулой в очень тесный контакт. Давайте нажмем это. Понимаем. Мне потребуется некоторое время, чтобы обработать полученную информацию. Спасибо за терпение. и а Откровенность. Так, так, так. Непонятный какой-то андроид с нами разговаривает. Я запрограммирована принимать приказы исключительно от капитана Хаторна. Если я понимаю, принимая приказ от вас, вы должны быть капитаном Хаторна. Вы меня понимаете? Да, я тебя понимаю, чертова... Система, система непонятная. Так, ясно, я должна быть капитаном Хаторном, иначе ты, ты не взлечишь. Ладно, я не, не Хаторн, Хаторн мертв. Так, ладно, давай дальше что-нибудь скажем. Well then, Прекрасный I капитан Хаторн, вижу, ваши детективные способности не пострадали. <laughs> и все? Так, просто тебя обмануть. К сожалению, двигательная установка в настоящий момент неисправна. Главный двигатель пострадал от резкого перебоя в питании, и нам пришлось регулятор мощности главного двигателя не подлежит восстановлению и нуждается в замене. Так. А, интересно, а где мне искать этот самый чертов генератор или регулятор? Инженерия 5, что-то я сомневаюсь, что такие штуки валяются в любой мастерской. Так, неподалеку отсюда располагается поселение Эджу Я рекомендую поговорить с администратором Эджу Я взял на себя смелость, готовить для вас удостоверение капитана. Пожалуйста, постарайтесь его больше не терять. Хорошо, так и сделаю. Это удостоверение подтверждает, что вы, Алекс Уоттер, являетесь владельцем и капитаном безнадежного. Вы меня понимаете? Да, да, да, да. Я тебя понимаю Желаю удачи с поиском регулятора мощности Постарайтесь на этот раз остаться в живых Постараюсь, чертова ты женщина Так мы достигаем нового, нового уровня, да, и мы можем сейчас увеличить навыки. Так, тренинг по руководству тети Клео. Улучшение навыков. Каждый раз, когда вы получаете новый уровень, вам достаются очки, которые вы можете потратить на улучшение навыков. Если потратить очко на базовый навык, ближний бой, будут улучшены все специализированные навыки в этой группе. А маскир... Максимальный вклад 50 очков. После 50 вы можете... Вкладочки напрямую в специализированные навыки, вплоть до 100. Каждый навык по мере развития совершенствуется, но только после каждого 20 очков открываются особые бонусы. Прочтите описание навыка, чтобы узнать подробности броня, расходуемые предметы и временные эффекты. Могут улучшить или ухудшить ваши навыки, это помешает или поможет пройти проверку а, навыка, а также влияет на пассивные бонусы навыков, а, и, но не открывает а, и не закрывает никаких расширений. Работайте усердно, совершенствуйтесь, и вы тоже сможете пробиться а, в менеджеры среднего звена. О, как классно! Так, вы получили новый уровень, новый уровень, поздравляем! Так, ну можете уже хватит, а продолжить, показать журнал, продолжить. Доста доступно очков 10 штук. Так, ближний бой. Ага, мы плюсуем, значит, сюда, в ближний бой, дальний бой, общение, а, так, дальний бой, а зачем это, в ближний бой, а обратно как убрать, обратно нельзя убрать, друзья, только можно на плюсик нажать, или подожди, а, вернуть все можно, х, вернуть все, так, вернул, отлично, ребятки, можно отменить, я уже, я уже разочаровался, думал, что нельзя, так, дальний бой, значит, раскачиваем до 30 Общение, наверное, тоже до 30, раскачаем, незаметность, технология, может быть, подкачать немножечко, а? технология, медицина, все дела Давайте технологию, ребятки, вольемся по максимуму и применяем Так, подтвердите выбор, подтвердив выбор, вы не можете отменить распределение очков Вы хотите продолжить? Да, я продолжаю Разговорное умение в бою, вы открыли разговорный навык для боя, в цель правильного типа вы автоматически ослабляете ее отлично так дальше что escape назад так а мне можно наверное еще было что-то развить да так давайте посмотрим а выбор способностей да способности предлагает выбрать крутизна 50 базовое здоровье короче ребятки можно здесь разбираться разбираться не разбираться да друзья очень много всяких здесь способностей которые можно будет исследовать и развить. Давайте точность разовьем и все. Так, способности мы развили, да, применяем. Так, дневник у нас обновлен и идем, я так понимаю, дальше, друзья. Да, то есть можно сохраниться, то есть не ждите, когда вас сохранят автоматически. Сделайте новое сохранение и продолжайте, ребятки, эту Интересную, занимательную и замечательную игрушечку, друзья. Продолжаем играть в The Outer Worlds, да, друзья? И ставьте, пожалуйста, свои лайкосики, если она вам нравится. Ну, если не нравится, то знайте, что ставить. Если вам нужно отремонтироваться или модифицировать снаряжение, к вашим услугам верстак Крукс 2000 Капитан. Так, отлично, вот тут мы, значит, мы можем... Наши с вами, Наше обмундирование вестак позволяет ремонтировать, улучшать, изменять оружие и броню, чтобы вы всегда были в лучшей форме и готовы к бою. А на любом экране сначала выберите оружие или броню, над которой хотите поработать. Потом выберите, что хотите сделать, починить, разобрать на детали, применить модификацию или поработать над ней у верстака, так, давайте попробуем А, а пистолетик наш выберем как выбрать-то его? А, я установить модификацию но ну, модификации-то у меня никаких-то и нет поэтому мы пока что молча проходим мимо и не взаимодействуем а, никак, так, ну мы на корабле, а выйти-то отсюда можно, нет, это что за грузовой отсек а, да, значит здесь у нас мастерская я так понимаю, да, отлично Здесь у нас мастерская, а следующая наша цель, это, наверное, надо куда-то выйти и куда-то а, прийти. Но я, я пока не вижу, ребятки, а, каких-то особых а, планов. Так, а, что у нас здесь еще находится? Вот это что за штуковин такая? Навигационная консоль не работает, капитан. Ага, понятно, это у нас навигационная консоль, я так понимаю, с помощью которой мы можем потом в будущем выбирать место, куда бы а, приземлиться. Ну еще есть, ребятки, верхний уровень, пойдемте его исследуем. Так. А, двери запечатаны. Почему меня не пускают? пускают? Так, из-за из критического сбоя у нас двери не работают. Блин, почему капитана не пускают вообще, куда он хочет? Что за дела такие? Что я же я за капитан-то такой, а? Так, идем дальше. Это капитанская каюта. Алекс предпочитал путешествовать в одиночестве, но с ним всегда была я. Замечательно. Так, что за штука-то такая? Похоже на какой-то фотоаппарат, да? Какой-то фотоаппарат, блин, древний. Какие-то непонятные вещи здесь, да? Какая-то игра, я так понимаю, да, настольная Карты какие-то Так, идем дальше, ребятки, осматриваемся Здесь, я так понимаю, типа кухни что-то, да, тумбочки Еда, то есть тут, наверное, можно взять что-нибудь, да а лагерь, лагерь нарязки, то есть какой-то напиток мы взяли, полагаю теперь все безнадежно принадлежит варм, капитан, будьте как дома, я серьезно, да что ж ты какая болтливая это так сковородку сейчас возьму и запущу в тебя, так, что у нас здесь дальше, ну тут я так понимаю отделение кухни, здесь мы кушаем, да, набираемся сил и энергии, идем дальше Опять этот фотоаппарат. Устройство наблюдения позволяет мне постоянно следить за вами. Не обращайте на них внимания. Как уж не обратишь внимания. Похоже, говорю, на старый какой-то древний фотоаппарат. Так, ну что ж, мы когда-нибудь в командирскую трубку попадем или нет? Тоже запечатано. Короче, никуда, ребятки, не попасться. Ох ты, а это что такое? Надо бы попробовать. Так, это я уже слез, типа, да? Так быстро? Или я... А, я даже не попробовал слезть. Я просто-напросто на лестницу залез, но не слез толком. И мы, похоже, вернулись обратно, я так понимаю, да? Или мы просто залезли на а, второй ярус нашего корабля. Что это такое? Двигатель корабля нельзя запустить, не установив сначала новый регулятор а, мощности. То есть регулятор мощности у нас, значит, старенький. У вас есть регулятор мощности, вставьте его в надлежащее гнездо, то есть вот а, в это. Да, я так понимаю, здесь проблемка. Регулятор мощности кто-то скоммунизил, и, как обычно, мы не можем никуда взлететь это что такое за управление пункт а, перераспределить профессиональных способностей друзья ага я понял то есть здесь мы можем просто-напросто за какие-то кредиты а, Пере, ну, в общем, менять свои способности, которые нам кажутся неправильно распределенными. Все просто и понятно. С такими штуками я уже не расталкивался в разных других рпг шечках Так, ну что ж, мы весь корабль осмотрели или же еще нет? А, мне осталось дойти вот сюда. А, меня, меня вообще... Меня вообще просят идти вообще отсюда с корабля. А, с, говорят уже, что я надоел. О, а у нас тем временем стемнело, друзья. Какой-то типок, Эрнест. Да прибудет с тобой закон. Я Эрни из отдела кадров. Просто Космоса Меня сюда прислали проверить, как дела у охранников. А как я понимаю, и кажется, поправь меня, если я ошибаюсь, старшее позвание офицера мертва расскажет, что здесь произошло. Конечно же, чувак, наверное, я попытаюсь это сделать. Так, ну да, у охранников возникли некоторые разногласия. Разногласия? Не принято, просто космос строжайшим образом запрещает своим сотрудникам умирать в рабочее время. Какой то проницательный чувак, мне прямо это нравится. Ладно, займусь уборкой, нельзя, чтобы собственность компании вот так вот истекала крови в грязи, правильно? Давай займись делом, и нечего тут не отвлекать по пустякам, у меня важная задача. Так, мне не помешало бы их снаряжение, нельзя вот так вот разбрасываться хорошей броней. действительно. А вот это не выйдет, это броня собственность, просто космоса, да и, да и тела тоже, что живые, что мертвые политика компании. Слушай, ты задолбал уже со своей политикой компании. Мне уже надоелся болтать. Советую в самое ближайшее время навестить Эджуотер. Думаю, у Констебля найдется работа для человека с такой, ну, скажем так, склонностью к агрессии. Да я, в общем-то, добрый человек. Что ты гонишь на меня? О, точно. Еще обязательно зайди к нашему поставщику. Попробуешь китунец. А простые товары. Просто космос. Вот со своим китунцом меня реально заинтриговали, чуваки. Как-нибудь зайду и обязательно попробую. Что, -что за китунец-тунец такой? Так, минуточку. Я тут хочу, кое-что кое -что у тебя спросить. А, мне за болтовню с незнакомцами денег не платят. Хочешь потрепаться вперед на кладбище а, к Сайпа Ну ладно, я понял тебя, да. Такой, значит, немногословный нам чувачок -чу попался, хотя, блин, трещал так, что у меня аж в ушах закладывало. Так, ну что ж, ребятки, выдвигаемся. А, выдвигаться, ребятки, мы будем уже а, в следующих наших а, сериях, если же, конечно же, вы меня поддержите. А поддержать братишку Скрэча, ребятки, довольно-таки просто. Достаточно просто а, хотя бы набрать для 250 просмотров на этот видеоролик и хотя бы 50 лайков. Ну и также, ребятки, братишка Скретч приветствует ваши комментарии. Комментарии его мотивируют к дальнейшим, ребятки, действиям. Поэтому смело комментируйте, братишка Скрэч обязательно вам ответит. Ну разве не красиво здесь, а, на этой планете? Ну а вы что думаете, ребят, по этому поводу? Жду, конечно же, ваших откликов. Ну и играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного